И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. С вами, как всегда, Александр. И сегодня продолжаем прохождение киберпанка. У -у -у -у -у -у -у -у Внимание! Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил офигенный чаек, тогда мы начинаем. Пау! Немного про спойлерю, да, а, я попроходил снова определенное количество побочных миссий, да, для прокачки своего персонажа И надеюсь, что это поможет мне в дальнейшем максимально высоко забраться на этой горе талантов киберпанка Офигеть, тут звуки есть Все, продолжаем прохождение, идем в офис Деламейна, чтобы починить его там ядро, да, которое закачали вирус Здесь что? Ты меня слышишь? Деламейн Звук тоже, короче, начал хрипеть Понимаю, отлично Здорово, кайф Все, мы нашли дверь Примените техническое умение, все, двери открылись Есть, Есть кто? кто? Звук не работает, это прекрасно Так, применяем способность Новогодний бонус, сотни жалоб, ремонт и дроны Так, я следующий а, Спасибо, удачи, сеть, понятно Здесь компуктер Мы должны обыс обыскивать офис Здесь очень много всяких сообщений Uh, я следующий. Так, спасибо, удачи. Uh, больше ничего нет. Открываем дверь. Не понял. Не понял. Так, открыли. Применись. Смотрим. Локальная сеть. Здесь нужен паспорт. Паспорт мне неизвестен. Значит, мы двигаемся куда-нибудь, где есть что-то до более понятное. С чем мы сможем справиться? Дверь это закрыта. Идем к еще одной двери, которая наверняка будет открыта. Здесь у нас уборная комната. А, заперта дверь. Что ж поделать-то? Вот еще одна. Дверь, в которую мы пытаемся войти. У нас это получится однозначно. Здесь а, дроны открыть силой. Прокачиваем атлетику, открываем двери силой. Соответственно, здесь у нас два бокса с фиолетовыми айтемами. Это какая-то шляпа. И кофточка, да? Понимаю. Так, Вот та самая дверь, которая не открывалась Здесь, по сути дела Робот Теломен Так, здесь ничего не открывается Понятно Мы не можем Открыть Потому что нам нужен какой-то пароль Пароль, где находится у нас Так, новогодний бонус Дорогие коллеги, так, сотни жалоб к Новому году, ремонт дроны, опять увольнение, я следующий. Говорят, не должны уволить, так, я следующий... Вот, я сказал, не уволят тебя, один тупой. Это там пароль только, чтобы кодировка, так. 1, 2, 3, 4, директорский пароль. Нашел в письме пароль от компьютера. 1, 2, 3, 4. Доступ разрешен, спасибо за контакты. Запрос, срочно нужна помощь Локальная сеть Открыть Ага Пройти по коридору Давай, давай выскочим по коридорчику Пройдем, поставим таймер, да, чтобы не забыть Когда нам нужно остановиться с прохождением. А, таймер у нас получается на 40 минуточек Отлично, много вырезок будет Будем вырезать свои косяки Сели, встали Здесь а, архивный чип Достанем, да Попасть в мастерскую нам нужно. В мастерскую-то мы попадем. Еще один чип, еще один чип. Так, изучаем весь материал. Применяем. Один, два, три, четыре. Окей. Нет. Так. Хорошо, ладно. А, здесь карты. Мутант под луной. Так, я понял. Понял. Понял, все хорошо. Проходим дальше. Простягиваем. Не понял. Так, здорово. Они под а да. смотри -ка, а, Как уничтожен. Но ну, у меня имплант стоит, короче. На вторую жизнь, типа. Своим путем. Мы имеем право идти своим путем. Просто с кулачим по порядочку, Все хорошо. Так, а. Ви, помоги. потом. Из, из вашей безопасности, и так. безопасности А куда идти-то, друг? А, пройти через комнату, дополнительное попасть в пункт управления я Хорошо Пройти через комнату А через какую комнату мне нужно было пройти-то? Ребят, ну... Самый сложный пароль, который ты видел? Конечно, братан, это вот ну, моё, мой от моей банковской карты. Я знаю, что сделал, парни, сейчас, короче. Это будут мандарины. Это будут мандарины. Так, удивляем мандаринами. Так, забираем архивный чип, чтобы владеть какой-то информацией. Так. Только жаль, что здесь нет никакого пароля для меня, чтобы я вот здесь что-то открыл. Это, конечно, грубо. Грубо, грубо. Хотелось бы... Осторожней с проводами. Они ага. А, да? Добраться И до лестницы, дополнительно. дополнительно. А тебе? Оу. добрался И, до лестницы, спуститься, помоги. дополнительно. А куда спуститься-то? Слышишь? Дополнительно. Пасть, комнату управления. Ладно, хорошо, сейчас мы изучим, а, что мы куда И мы двинемся. Вернуйся, потом... Вроде бы все хорошо. А, а, да? Спуститься дополнительно. Окружает. Пройти через комнату дополнительно. Вот сюда? А, бери вот она, как. Во, я выкатил тачку. М -м -м. Я на нее, так понимаю, могу запрыгнуть, да? А, здесь, наверняка, вот сюда, да? О, о, мой бог. Ой-ой-ой. Так, прошли через еще одну. Не знаю, как это проходить, что тут делать. Так, вот, я смог сюда проскочить. Теперь мы сюда прыгаем. Да? Добраться до ангара. Какие-то крысы бегают, слышишь? Ну? Но... Пацаны, кстати, о мандаринках Надо, я же не зря ее достал Надо ее съесть надо съесть. Так, парни, всем привет Присоединяйся к нашей трансляции Прохождение киберпанка засчитано на руках То есть кулачные бои в этой игре нас ждут, ожидают, да? Будем максимально э, учтиво проявлять свои навыки борьбы с негативными и стрессовыми ситуациями в жизни То есть, как бы, не используя никаких стволов и пушек Пушки для крыс Чипа, да? Подошел кулаками на пенал, короче, как истинный бог войны Кратус, Ну, согласись. Mm -hmm. Привет, Лерик. Привет, дорогой. Осталось недели до Нового года. Да, всех, кстати, ребят, с наступающим Новым годом желаю вам самых насыщенных красок, наверное. Всего самого дорогого и самого нужного для вас. Не забудьте, в... э, не забудьте поздравить своих родных и близких с этим чудесным праздником. Может быть, на улице на... Ничего не походит на Новый год. У меня вот лично серость за окном. Но в душе это ощущение должно присутствовать. Мандаринки Юху. Никакого новогоднего настроения. Главное, брат, чтобы оно было здесь. Типа, те воспоминания о теплых семейных праздниках, либо, короче, твоем времяпровождении на Новый год. Вот эта магическая атмосфера, она должна будить в себе жизнь. Ай, косточка попалась. Да, понимаю. Ой, зачем? Я только думаю, что-то не так. Клавиатура неудобно лежит-то в руках, а? Перезагрузи программу, хорошо. Так, а где, где? Я, нет, сейчас я не понял. А, ну, просто ради такого, да. А, прикинь, он мертв. Это мертвая штука. Ладно, попробуем в полете его вытащить. Так, не знаю, типа, я жду релиз трека, который поднимает новогоднее настроение. У меня есть планы на новогодние каникулы. Но у меня планов никаких нет, ребят, потому что я строго хотел провести бы этот праздник дома. Но так как я не могу попасть в Беларусь, мне приходится, ну, сидеть здесь. И я не могу выброс из Питера. Грустно, досадно, обидно, но что делать? Ладно, типа, я не могу провести это, этот праздник со своей семьей, буду проводить с любимой. Но все равно, даже и любимые мне хотелось бы провести этот праздник. Так, забраться в шахту дополнительную. К нам двоим хотелось бы провести это время какими-то близкими. Независимо с моими или ее. Вот. ой ой, ой, ой. Сань, куда ты упал-то? Так, мне нужно пробраться в шахту каким-то способом. А, вижу каким. Ага Так Я, наверное, был в родственниках праздновать Это хорошо, это хорошо, друг Праздники с родственниками это самое, что они на есть Но год это такой, это семейный праздник Исключительно семью его и нужно праздновать Тут кто-то есть Услышь нас Кнопка Нажми Дай нам полю Рядом с... Ядром Просто видишь дерьмо в том, что, короче, мы сами себя э, Уничтожаем Сами себя уничтожаем Посмотри, где снег, почему снега нет Почему снег высыпается, но ты быстро тает да Ну тогда, через пару часиков Потому что человечество Само Выбрало Автоматизацию. Почва нагревается, не может остыть. И с этим ничего не поделать вот. Ну быть добру. Пусть будет, что будет. Так ядро Деламейна. Хорошо, ядро Деламейна. Нам как бы как туда проникнуть, как попасть-то? А? Никто не хочет подсказать мне. Вот это пробить можно? А, вот смотри. Я понял. изи Сейчас спасем Деломейна, братка нашего. Это ж такси на всю жизнь бесплатная, слышишь? Четровая кнопку. Что? Он, он слишком узколопый, чтобы понять правду и дать им свободу. Наверное, он сам знает, что для него лучше. Риск большой, и потеряем много. Но вдруг, дав своим детям свободу, он станет чем-то большим, чем пакети на колесах. Угу. Mm -hmm. Будут реки ставить, у меня куча снега, чел Реально? Это кайфово У меня нету вообще ноль Типа у меня лужи и всякое вот это говно А если это и правда вирус? А если это живые существа, которых ты уничтожишь? Просто ты видишь в каждом из них себя То есть ты убьешь детей и знакомого водителя Потому что он сказал, ну пожалуйста Надо а что-то делать, ты друг что-то сделать если не хочешь их освободить, хотя бы не убивай. Взломай код и объедини Доломейна с едром. Тогда какого черта лезешь кнопки? Уничтожь ядро. Пацаны, кто здесь? Давайте помогайте, короче. Что делаем? Мы можем перезагрузить ядро Доломейна и сохранить его целостность. Вот этот мы не можем выбрать, потому что мы интеллект не вкачивали. Либо можно просто развалить типа уничтожить ядро чтобы освободить личности Деламейна. Что сделаем? Перезагружаем, парни. Че еще? Перезагрузить ядро, чтобы вернуть прежнего Деламейна? Уничтожить ядро, чтобы освободить личности Деламейна? Да нельзя оба варианта. Ой. А, я, я не упал, хорош. Что сделать? Либо я сейчас просто с кулачины приложусь, да? Либо перезагрузить ядро. А первое, что первое? С кулачины приложиться? И типа освободить личности? Ядро. Молодец! О, -о, -о. О, -о, О! Ты слышишь меня? Че сделал? А? Это уже вряд ли. Ну, нас хвалит зато этот э -э мужчина, Джонни Депп. наконец-то свободный. Тиран повершен. Благодарим вас за помощь в помощи нам помогать вам. Да а, да? Детки рвутся на волю и даже не понимают, Понимаю, что их ждет. Думаете, что Деломейн одна машина осталась в гараже. Наверное, не без причины. Ну что Эй, это за машина? Слышите? Она мне нужна? Да. Садитесь, пожалуйста. Открыть тайник. А, но он мне не нужен. Сесть. Видно? Я сел. Э, да? Ну, хоть что-то мне теперь известно. А что с Деломейном? Он больше не существует. Я пытаюсь осмыслить, что после него осталось. Я не понимаю. А, а ты, а ты кто? кто? Кто ты есть то а, вопрос. Вам знакомо слово Excelsior? Нет, я слишком хорошо. А, страховка, боевой режим и ритуальные уходы. А, все, да, да. Вот-вот. Похоже, что даже после гибели создателя все эти доломы не оставила держателей пакетов Excelsior. Последние воли отца было призвать меня к жизни, чтобы я вам служил. И я намерен ее исполнить. Хорош. Конечно, как только научусь водить. Как мне тебя называть? Пусть будет эксельсиор, как и прежде. Видите? Дороги зовут. Поехали! Так, хорошо, выполнили задачу свою, да? Тачка мне как бы это особо и не нужна. Она какая-то, ну, такая. На любителя. Ну ладно, быстренько сейчас доезжаем до темпуры этого. А, так им... Ой, мразь, какая я тупая шмара Смотри, я просто в столб врезался, короче Не нравится оптимизация вождения в этой игре Прошу прощения, кто там просит? Тачки опять свои эти продают барыги Кстати, Игорь, хороший совет Да, обязательно пройду, но нужно будет пройти сначала киберпук. Проходить его, да? Потому что здесь уже, как бы, не, небольшой. Большая, короче, локация, большое прохождение э, побочных квестов. Но игра сама небольшая, как бы. Здравствуйте. Что я делаю? Можно просто водить машину без всяких вот этих вот извращений. Так, все, я выехал. Да, можно будет, короче, пройти еще и Walking Dead. Вовкин Дед. Вовки деда будем проходить. Киберпуки мы проходим Потом Волкин Дед Сколько там эпизодов, не помнишь? Пять-шесть эпизодов У Деда Ну это как я... Я помню, что это интерактивная игра, да Память мне не изменяет Оп, спуск Куда ты едешь? Я туда ехал, зачем ты повернул? Смотри, теперь как дебил Буду, короче, крутиться В пять приемов Он еще дальше едет, посмотри на него Ты имбецил? До скорой встречи, где бы ты ни был, я тебя найду. Буду ждать, в открытом космосе одиноко. Ой ты мой мальчик. В открытом космосе я его найду. Это мой кореш. Я его найду, короче, потому что, ну, типа, хоть это и машина, у него какое-то сознание было, типа, философское, как бы, многогранное, интересное, с ним можно было беседовать обо всем. Учитывая, да, на какие части разделилось его сознание, каждый из них был настолько индивидуально к хорошим, да, что просто, ну, нет сил, как бы, бросить его в одиночество. Такимура, здравствуйте. Такимура, салам, Садиси. олег. Хорошо. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Ну, а ты как-то так себе выглядишь, кстати. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йорино Буарасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней Понимаю, поговорить. Она. она обещала, что избавит меня от чипа. И я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Так, вы ее Почему искали. кажется, что она уехала? Я искал ее, но безуспешно. Думаю, она замела все следы. Ты говоришь, что Паркер обещала помочь тебе с чипом. Она работает на корпорацию? Думаю, что да, думаю, что нет. Вы задаете слишком много вопросов. Я просто не помню, что там за девка. Без понятия. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Но ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость? Вас выставили за дверь ваше место теперь среди изгоев забыли хм. мне пора идти я пойду мне еще свою жизнь спасать простите да? что не смог вам помочь да я немного тороплюсь так что. давай я... удачи подключай ты нужен мне юрина буарасака должен ответить за соубийство ищите справедливости в Найт Сити? Вот я хочу правильно. отомстить. Вот это здесь это сделать проще. <coughs> Есть люди, <coughs> которые Sorry. помогут мне прикончить. Не корона, Брууд, нет, не Мне нужно bro. только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Ну, давай тогда пошли. Хотите, чтобы я сдал Юринову верхушки, Арасаки? Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринобу преступник, что он убил Сабура Арасаку. Мы будем да. говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае подумай сам. Ты умираешь, ты не знаешь, как тебе спастись. Да чушь тут так долго всем это всем виноват чип Из за ладно мотнем мотнем мотнем пройдем короче давай дальше потому что вот это прикинь вот это все слушать короче в замедле вчера -э, угу. косу Ты сериал свой любимый смотришь мы вообще то общались нет Не плюнь. Слы. Че слышал? Ты кому рай? Том. Хорош парень. Том. Хорош парень. Все, погнали, давай быстрее. Что-нибудь делать. Я обращусь к Эвен Паркер, создатель чипа, должен знать о нем. Все. А Хельман. А, еще созна... создатель а... чипа есть, кстати. Может быть, его нужно найти? Переводи! Ха. Сейчас, приняла вас за пиджака. Вы не знаете, как говорить с такими, как она. Так, я бр... Так, так, так, так, так. Ну, вот этот варик, типа, тоже что-то тут... Блин, ты прикинь, сколько диалога просто мы бы сидели, короче. Я кулаки зачем вкачал? Рад а, чего? опять сериал смотрится. И вообще ты по барабану. Что, что происходит? Кого, куда... Памер. Все, Хельмана, барабан. Просто серячий. Давайте поговорим с друзьями, которые могут мне помочь. Когда uh -huh, люди из Зарасаки uh -huh, uh -huh. будут готовы uh -huh. тебя выслушать, я позвоню. А, обязательно. Тогда обязательно. Давайте. Давай! Пойдем. А, Джонни, привет. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Да давай, да? По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься? Типа ничего и не было! Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? Ты Я успокоился и стал думать, что совсем... Сильверхенд при... умер легендой Такой не Давай, нет. заканчивай Мы можем помочь ему Так, кстати, нет, нет никаких нас Отстой, конечно Вечный сон Так, задание обновлено Позвонить кукольный домик, позвонить Джуди Дополнительное. А, давай, давай позвоним Джуди Джуди Вы? Это ты? Мы... Так. А я думала, ты... Умер. Я тоже говоря, так думал. Одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет. Наверное, Эвель. Куда? В какую сторону? Скажи, куда мне идти? Куда делать-то? Так, вот сюда, да? На перепутье. Мне нужен назад. Да весь город только об этом мы говорим Дядька, давай. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. <звы> Джуди, серьезно? Ты моя последняя надежда. Мне у надо ее, ее найти. У у я ее знаю, ты можешь ты... мне помочь. А кто сказал, а что я, я захочу? Давай, может встретимся и поговорим. И влезет а. из life а, да? Тебя тема, вот парень. Самисть сшили, благодаря которой они могут и дальше тайны жить, как как бессмертные кадавры. Но это просто ссылка, пасхалка, как бы. Поэтому чё? Можем просто двинуться дальше? Это что? Это кто? Полиция. А ну, полиция, да полиции нам дела нет. Никаких Сейчас мы двинемся сюда, встретиться с Джуди, да? Кукольный домик нужен А что нам дает э, Задание Кровь и кость нет, на перепути Добраться до посмертия Хочешь э, Хельмана, начни с посмертия За эти года там, так, понял, хорошо Хорошо Кукольный домик, возвращаемся, потому что уровень Сложности очень низкий Нам нужно проходить Все это дерьмо Уу, Чуть не сбили меня, слышишь? Слегка, слегка, хочу отметить, слегка Неприятно было сейчас столкновение с машиной, но как бы все равно Я хулк, железный человек воружен, Сотри, сотри, сотри нет, А, нет, это просто похожий, да? Я думал, это, вот этот Джонни убегает от нас Ну ладно, хорошо Давай, двигаемся дальше, быстрее попадаем в место назначения наше, да. Поскорее бы увидеть какой-нибудь, этот, махач, да? Я же хочу вам показать, ребята, как у меня тут все, как все битвы проходят у меня. Максимально жестко буду наваливать своими кулачинами. Угу. Так. И? И? Почему так далеко расположено? Фигаро или Масинго? ха ха ха ха ха за пламенем? За, <свят> за пламенем. Давай ха ха ха ха ха ха ими. ха ха ха ха ха ха ха Ничего не получилось И что это такое? Это все? Я не могу, это кайф был, вообще жестко было Да надо такой оборот речи Почему я не могу так пользоваться этими такими оборотами речи? Почему я хочу проходить эту игру? Шельма, хорошая память на лице почему какие развлечься? кукольный у домик все еще с джуди Эй, ну ты чего такой погнали Жуди опять устраивает. Эй, куда собрался не, не твое, твое дело нет нет. не твое дело так здесь мы еще спускаемся в подвал ну так Хватит открыть мне всех шлюх, что ними... я перегружен почему я перегружен рюкзак выбрось что-нибудь где пушки там всякие вот это вот да вот все домой разобрать разобрать разобрать А разобрать раз тебя так заботят левые люди займись вон mm. своим гостем Сьюзи, мы не договорили да нет, сука, договорили. Да нет, говорит, договорили, все, все, Опрокинули девку, как бы. Кто у нас? Соответственно, что бы еще? Нам больше нечем о чем разговаривать. <свы> я вроде я. Так, это ваш босс Просто пообщаемся с девкой, да, чтобы как бы. Ну... люди не просто спонтанно так, просто хочу узнать, кто ее нанял. А, похоже, ты все-таки о ней говорил. Нет, узнать, короче, кого У нас есть 13, короче, чего-то там. И это все. Это все. Значит, ими воспользуемся. Так, взять. Сигаретки. Кукольный домик. Выйти из Лизис. Стой. Um, скажешь потом, как у нее дела? Окей. Okay. Mm -hmm. Хорошо. Окей, я тебе позвоню. Спасибо. С дивахой-то общаемся. Кукла. Общаемся. Но почему я не удивлен? Тэнграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не Но должно удивлять. Так, так, полетели. Открываем повезло, дверь за дверью и выход... выходим. Почему бы и нет? Сколько же не дверей, не сколько ты ж... ты Всяких вот этих висюлечек. Все хорош. Кукольный да? домик, можно пробежать? По карте, давай посмотрим, здесь есть какие-нибудь лавки, где можно было бы продать, что это, карта Таро Здесь нужно просканировать граффити и найти карту Таро Давай продадец, продавец оружия К продавцу оружия сейчас мы метнемся Продадим все стволы, которые у нас есть Заработаем бабла чутка, очистим инвентарь и сможем смело отправляться в путешествие наше Только бы найти путь, да, короткий. До этого гавнищ. Десять метров нам осталось топать, как бы, ну. Быть добру, ладно. Пробежимся, ничего страшного, в этом нет. Летим навстречу нервному срыву, ребята, дорогие друзья. Orbital Layer. Смотри, это бандиты. Накидываем просто по КД мощнейшими ударами, короче. Раз разрываем все с... Их сознание, восприятие Внешнего мира, как бы, и отправляемся дальше Просто прокачались немножко Прокачали уровень, прокачали способность Невозмутимость Хорошо, как хорошо Смотри, значит, здесь у нас еще несколько тел Так, этому вообще не сладко пришлось Обожаю вот эту вот Механику игры, смотри, ничего не понятно Но он что-то делает он, что он уверен, что что-то делает Правильно Не понял мне сейчас куда? Мне вниз надо. А, нет. Здесь закрыто. Не понял. Вон там. Граффити просканировать, да? Хорошо. На себе, сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую телку? Мисти? Да, не, эзотерическая телка. Здравствуйте, Надо показаться Виктором. Хотя, можно и к ней зайти. Ну, здание шут из Найт Сити. <coughs> так, поговорить с Виктором дополнительно найти в городе все граффити. Сколько? 20? 20 граффити вы что гоните? Не, отложу потом, когда буду сам себе проходить игрушку. Ой, куда? А, вот почтамат по почтомате можно бабла поднять Здесь по нулям, понял, я здесь уже поднял бабла Вазина, три топора да... <прос�е> <прос�е> <просе> <просе> Так, хорошо Двигаемся дальше О, Нам нужно найти вход в помещение Продать оружие свое Потому что ну, это никого, никуда не годится Вот там есть почтомат Наверняка вот в него мы закинем еще немного карт. Поднимем баблишко. Мусор. Мусор. С мусором продадим вот эти карты на 20 тысяч. Угу. Хорошо. Отнюдь. Неплохо. Все, 20 метров здесь есть. А, это лифт. Понятно. Мы полетели. Услуги! Услуги. Бинго! Поднимаемся, изучаем весь материал, который, который нам дает игра Дальше что погода? двигаем? Куда? Миссию вот эту проходим Не будем это дерьмо, короче О, кукольный домик отслеживает, отлично Отлично Куда? Где дверь откроется? Вот А, нет, мы еще едем Долго едем Долго едем цака. Что они делают? Деламен. Привет, солнечного Юкатана Я рад, что сменила обстановку У меня было время на все а, Время все Обдумайте немного успокоиться Надеюсь, ты на меня не злишься А, не злись на Деламэн Круто, что у тебя все налаживается Прими себя таким Так Да Ну, мы поддерживаем, как бы, отношения Я так понял, с этой подсистемой а... Вот Где? Где выход? Не понял Счастливых... Счастливых часов не наблюдают Смотри, сотри, сотри Хорош Там нечто происходит А, здесь же и оружие, в принципе, есть я вижу. Показывай все, что есть Так, мы вот это все продаем тебе, друг Без обид Да, продаем предметы все Мне они не нужны Буквально по одной штуке там поставляем Всякое дерьмо очищаемся полностью от всех шапка самурая мы ее носим так так так так вот это не надо вот это не надо штаны носим вот это не носим вот это не носим панковский жилет тоже не нужен все повыбрасывали все повыкидывали ну какой я молодец слышишь Шляпа Шляпа тоже мне не нужна Бак, так, все, отлично Но слишком много почему-то Все равно слишком много Револьвер, 367 Так, вот этот продадим нахер Почему у нас так много Чего-то непонятного Типа я не знаю что, у меня очень что-то много весит 214 из 320. Что это было? О, oh, <свят> это же мой пост, кстати. Уйдёшь, что у тебя есть на продажу? Oh. Ну, в принципе, ничего. Что может мне помочь? Не хочу. Ничего не буду брать. <свят> <свят> <свят> Бегите, глупцы, бегите. Бегите. А не зайдет на вас, гнев, господень. И Сантьяго спустится к вам в вниз за... низы собачьи, дабы утолить свой голод и уничтожить все грядущее. Очень долгие лифты. Почему нельзя было лифты перематывать? Nightboards! Meet you Nightbars. Я понял, в чем смысл жизни. <с downstairs> Супер, мне насрать. Гислограмма <регулировал> 61, пя пятая линия переменчива. В чем смысл жизни? <смирает> <плес> Мира огромная железная клетка. <плес> Почему еще не проматываются вот это вот. Когда ты читаешь сообщение, у тебя замирают Можно было бы, например, вот этот лифт дурацкий, а и. Пропустить бы. Видишь, лифт тут только читаешь сообщения, пишешь, занимаешься своими делами. А, не вот это вот все. Так, вызываем тачку мою. Что у меня за тачка-то? А, у меня вот байк. Да, байк надо. Байк будут. Не понял. Что-то здесь происходит, дурацкая. где-то здесь или а! где Или еще ниже есть что-то ниже я хочу еще нет ничего такого нету короче ну но... я думал что там что-то есть <свеч> <свеч> все поехали кого какие -то. все уе... уехали уезжаем Смотри, как могла скажешь что что-то не так Осуждаю Нормально В принципе, вписались в поворотик Это хорошо Оп, Объехали О, факен слэйв Парни Выезжаем Хорошего качественного настроения Вам, дорогие друзья Мы выезжаем Мы начинаем двигаться в прямом направлении Куда неизвестно я пропустил поворот Я вообще выпал куда-то Ха, нормально, просто обыграл Игра хотела обыграть меня Но я обыграл игру Стоп угу. Оп Смотри, что могу Кайф? Нет? Ну такой, среднячок Так, надо быстренько добежать до Мега башни До мега башни Мегабашня это что? 200 метров, в принципе, сейчас сократим. Вот, через вот эти вот все гражданские вешие зоны. Сейчас все здесь делаем и будет все хорошо, все кайфово будет. Что нам еще нужно-то, а? рыться не будем ни в чьих, как бы. Зачем это нам нужно? Вообще абсолютно незачем. Двигаемся вперед. Здесь, как бы, тоже не получается пройти просто так. Приходится обходить всякое дерьмо. А, вот здесь, может быть, можно М -м, продать. Да, кайф. Кайф. Тогда продадим а, вот эти вот штуки. 120, это много. 20, это нормально. Так, так, так, так, так, так, так, так. 20, подтвердить. Хорош. Это 5 штук. 5 штук на 20 тысяч. Ничего себе. 50% на все. Продал два раза больше, чем обычно. Пацаны. То есть, вышел в ноль? Да. Я вот не знаю просто, если я сейчас... А, ну я могу их разнести просто. Я случайно гражданского уволил просто. Абсолютно случайно. полиция? Не хотел. То, что вы делаете, не совсем законно, говорит. Да вы что? Откуда ты здесь появился? Только что тебя не было Я же смотрел Чип доступа недоступны из-за того, что я привлек полицию Ну камон Ребята, ну в каком мире живете-то? Теперь придется идти и круги нарезать Его ж а? нельзя убить и все, они исчезли Типа, они тут будут дохрена долго Куда ни двинься, вот они сейчас будут за, за мной двигаться Вот, вот смотри, там сколько Ну... Сейчас давай сюда попробуем быстренько мотнуться Обратно вернемся сейчас а, они все там же, прикинь Гады, а Ой <как> <как> Готовы кибермпланты? Хорошо, что готовы Дайте выбраться Уберите эту звезду Сколько можно ее держать За шо? Не понимаю. Борза как-то. Смотри, она снялась, как бы кайфово, да? скрытный 120. Так, пойдем дальше, тогда посмотрим. Подрифтим, посмотрим, что там, как, куда и как. Так, здесь у нас коп, что-то кого-то высмеливает. О, выслеживает. А мы еще отправляемся дальше. Нам это ничего не страшно. Это кто? Ты какого хера? За что? Ну как бы я не хотел, сами видели, это все он Тип, Мне нужно было просто пройти к своему заданию Соответственно Единственное, что мы можем тут получить, это пизды Хорош Мой пост Подняться в облака на лифте Так, ну поехали Я что-то упустил? Эта монтажеша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Почему ты не веришь в Жузе, тигриные когти связаны с Росакой? У кого-то хорошее настроение. Когти считают филиалы Росаки. Интересно. Все корпораты играют грязно, но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительно? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это тут не лучшее место. Тут не лучшее место. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале ⁇ Багейм ⁇ С вами был я. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю и обнял. Всем пока. Why why it's